Книга настоящую в этой шубе буду. Точно, ней можно снять клепец. Какой-нибудь новый свой. Это что-то. Ну, крыс я почти вытравил. Тут один монстр живет. Он еще отравку не доел. Ну, думаю, ему уже недолго осталось. Народ, все-таки я решил спуститься в погреб.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 Ну, думаю, ему уже недолго осталось или ей, кто это там, а, что за особь. Кстати, крупная сволочь. Мне как ее заснять не получается. Прям недавно заходил я вот здесь, у меня вода, воды набрать. На огороде полить растения, да, и я мне между ног прям прошмыгнул. То есть такая вот тварь на глаза старается не попадаться мне. Даже на кухне вот по этой... Дырочки, видите, да, она пролазит, короче, вон она, эта дырочка, она выходит на кухню в дом, видимо там ходы целые, да, и, короче, меня гуляет по дому, тварь, когда-нибудь я с ней разберусь, ее детей, двоих я уже ликвидировал, осталось мама или папа, а может их двое, я не знаю, но думаю, скоро я это узнаю, как в фильме Горец, из нас двоих останется кто-то один,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 мы дочери или сына не знаю кто то так что так вот Но для начала нам надо крышу вот такая вот крыша вся уже рубероид он уже весь видимо смыло его дождем что-то мама кого-то нанимала наверное скидывали что до конца не доделали какие-то недобросовестные работники были и вот я сейчас его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 кушаю М -м. это что-то что вкусное слева вот и сколько видите да много блин я по ним хожу как по минному пулю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 нектар это нектар это сок это прям как вот нектар продается только натуральный вот этот натуральный это не какой не там сок с загустителями под нектар а вот это реальный нектар даже на пальц он сколько много вам показать а, такая вот все, я по ней хожу прям как по минному полю действительно да, сейчас спелая, красненькая такая, спеленькая сливка. Прям действительно сливки. От слова сливки. как касается. Надо ее скушать. М -м -м. Ну вообще, это блаженство не передать словами. Вот столько народ я слива насобирал за полминуты буквально. Видно, да? Это за полминуты. он еще показать, сколько осталось. Видно всем, да? Вот столько у меня сливы. Всем видно, сколько у меня сливы. Давайте я на камеру покушаю, как это модно сейчас. Кушать на камеру. сало протру ее, чтобы меня это... Хотя я, наверное, не прокакываюсь, а вернее, я прокакываюсь, но Хорошо.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 Mm. очень вкусно да, по вкусу напоминает нектарины, только там сок обычно весь а, разбавленный, сок нектарины я имею в виду, нектарин кстати тоже напоминает ну вот сок, да, который в пачке берем с мякотью там обычно мякоть она искусственная, загустители всякие, да здесь мякоть натуральная но ну, это, фрукты, да такие вот сочные, мягкие, мясо одно в мяско mm. Вы знали, как это вкусно, народ. Очень сладкий, сочный. Вот одна мякоть. Вот одна мякоть. Давайте подальше сяду от камеры. Что-то я впритык сидел вообще. Народ, что-то я уже обожался этой сливой. Пока вам тут это показывал дегустацию, что мне уже что-то хреново червивая, кстати. бывает. и червивая, Как и люди тоже бывают червивые. Что-то мне уже не лезет в меня эта слива. Косточку выкидываем и приступаем. Очень вкусная слива. Очень. как прям нектарин. Вот сок только в образе сливы.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 Старый погреб, бункер. Если война начнется, нужно там прятать. Народ. А теперь нам надо достать эту лестницу, которая внизу этого темного бункера. Вот такой вот темный и сырой, как бункер. Погреб. Главное теперь нам лестницу взять и туда не свалиться. Берем. Вот она вся уже гнилая зря наверное блин зря я вытянул эту штуку я мог бы сделать ну ладно достаем лестницу такая вот лестница вся уже убитая временем как погреб в принципе тоже теперь нам мы вернее я вытянул одну перекладину по своей дурости или тупости теперь нам надо найти замену или переставить местами сейчас что-нибудь придумаем с вами вот такой вот у меня гараж И, ой тут под ногами какая-то хрень бак железный вот двери их можно кстати куда-нибудь приспособить в доме например как раз там одна дверь. Нет двери одной вы видели в видосе. Такая шуба, кстати, модная, вел рэперская, как книга настоящая в этой шубе буду. Точно, в ней можно снять клепец, какой-нибудь новый свой. У меня, кстати, есть много треков а, собственного сочинения.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 но придет и ее день, когда я вынесу смертный приговор или приговор, как правильно говорить, и произведу казнь. Кстати, может тоже с ним вот такой живодер. Вот. Все защитники животных, наверное, на меня сейчас злы. Но что поделать, это грызун, который, во-первых, переносит на себе море всяких болезней. Вот. Надо камеру к себе повернуть. надо осторожненько а во-вторых эта тварь очень больно кусается и потом укол делать я не хочу поэтому даже сплю до сих пор со светом потому что я семейку истребил значит эта мразь может мстить Крыса не очень умные создания как люди вот она может мстить по постучу по деревяшке без носа или без уха не хочу остаться вот поэтому надо быть настороже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 Надо спускаться вниз. Тут уже лестница вся гнилая тоже. Мы думаем, ничего себе не сломаю. Ну что народ, полезли в погреб. Осторожненько. Вон одна, видите, да? Я фонарик зажл. Фонарик включил. Вон. Одна сломана. Ножка. Одна валяется. Так сейчас нам надо как-нибудь аккуратненько опа так вот слазим это крышка вот бункер У, здесь холодрыга так вот крышка надо ее достать вот это наша то что я по своей дурости выкинул наверх и туда кинем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 очень вкусно, я думаю, с картошечкой от, отварной, с маслицем деревенским тоже. Огурчики, такие вот огурчики Пупы, в пупырышках все. Настоящие тоже деревенские, хрустящие, такие солененькие, малосонные. Или как правильно, или соленые. Вот даже подписаны банки виноград. Видно всем, да? виноград это мама виноградный сок и подумайте это не вино не самогон это компот или сок виноградный все уже в плесени все банки видите да но не вздулись крышки крышки хорошие значит можно употреблять вот несколько плесени так что у нас еще интересного а, малиновое варенье тоже вот вся, уже лесени, банка. Такое вот варенье. Матушка моя делала. Здесь доски гнилые, все уже. Тоже все надо здесь все делать. Все чинить. Вот тоже баночки. Тоже огурчики. Аджика, я так понял. Да, я еще баночку взял. У соседей спросил. Они для это Аджика, это баклажаны такие вот. Я думаю, очень вкусно будет с картошкой. Жареный, сваренный. Картошка мое любимое блюдо. Вот тоже. Вот у нас томатный сок. Такой вот борщ с него наваристый можно сделать сварить наваристый борщ вся крышка уже запилилась так ну вот наша лестница в принципе не очень высоко так если какой-то пакет ну в принципе все это у нас а это у нас чтобы дышал он, погреб вроде никаких монстров здесь не живет никого мы не встретили так, это тоже завалялось а это что у нас? тоже малина тоже это я креосный возьму баночку в Москву она любила у мамы гостей всегда в гости приезжала, отдыхала я думаю Ей будет приятно. И она поменет, скажем так. Мою маму. Мама моя и сестра твоюродная. Короче, здесь надо полочки вот здесь менять, ставить. все на новые, все уже где э, они. Ну и ржавые, гнилые. Поэтому я этим займусь в ближайшее время. Потому что все прогнило. Мамка, естественно, этим не занималась там тоже он дырки, присягу, надеюсь, меня за на задницу никто не цакутся Не, лучше не буду, не хочу поэтому это, от бешенства делать уколы вы же не хотите, чтобы я пришел за вами, когда заболею бешенством как -то -то, по башке, чтобы себе постучать не по, -по, по деревяшке ну короче так, вот я вам показывал, огурчики очень вкусные в принципе я фонарик на камере включил, думаю видно. Это крышка. Слава богу, не от гроба, а от погреба. Кстати, если начнется Третья мировая, я вас приглашаю в вот этот бункер здесь пересидеть. Мне хватит на всех. Вот. Единственное, буду по билетам пускать не бесплатно. Поэтому. Так вот мы живем. Э -э, Скромному со вкусом. Ну что, пойдемте наверх. Народ!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 Вроде бы меня здесь не видно, но он каждую ночь сюда возвращается. Вроде бы его нет. А ну, вроде бы говорят мифическое. Но на самом деле он есть. Я каждую ночь слышу какие-то шорохи в этом погребе. Постоянно как будто кто-то сюда спускается. А рано-рано утром отсюда вылазит.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 мне будет очень приятно, если вы подпишетесь и поставите лайки, и также комментарии, неважно плохие или хорошие, мне все равно это важно, видеть активность на своем YouTube-канале. Вам большое спасибо за внимание.